Добрый день дорогие друзья, с вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей и сегодня мы с вами поговорим про самый доступный 5-мегапиксельный комплект видеонаблюдения. Собственно, весь комплект представлен, упаковка комплекта, камера видеонаблюдения, видеорегистратор для записи, набор разъемов световым соединением, разветвитель питания, источник питания камер источник питания видеорегистратор и манипулятор мышь для управления значит данный комплект вот он является заготовкой вашей системы видеонаблюдения к видеорегистратору возможно подключить 4 камеры видеонаблюдения вот таких вот. А можно какие-то другие поставить камеры для помещения может быть более крупные камеры но возможность есть расширять и доставлять дополнительные камеры Значит, блок питания также рассчитан на 4 камеры и разветвитель. Всего Все, что нужно будет добавлять, это только камеры видеонаблюдения. Так, теперь про характеристики. Камера видеонаблюдения, как я уже сказал, это самая доступная 5-мегапиксельная HD-камера. Характеристики камеры просто феноменальные. Разрешение матрицы 2600 на 1960, это очень высокое разрешение, однако видеорегистратор бюджетный и сможет записывать разрешение только 2500 на 1530, и плюс еще есть усечение по кадрам, то есть это будет не максимальное разрешение, которое выдает камера. Но это намного больше, чем 2 мегапикселя, разрешение более высокое и картинка у камеры очень интересная. ИК-подсветка камеры рассчитана максимально до 20 метров. 24 светодиода автоматически включается по сенсору. Разъемы подключения BNC. Данный разъем для передачи видеосигнала и управления настройками камеры. Разъем для подключения питания камеры 12 Вольт. Максимальное потребление камеры 0,5 ампера. Регулировки камеры. Кронштейн регулируется в любую сторону, позволяет устанавливать на потолок. На стену или на стену вот таким вот образом. То есть камера может быть установлена на любую поверхность и, или на столб, на опору, при необходимости. Также вы эти камеры при желании можете использовать в помещении. Ничего страшного в этом нет. Для автомойки необходимо также использовать камеры в уличном исполнении. Козырек. Обратите внимание, что козырек не выступает над камерой. Часто рассказываем о том, что это не козырек не от дождя, а именно солнцезащитный. Для того, чтобы была прослойка между корпусом камеры и солнцезащитным козырьком. То есть основную температуру, основной солнечный удар принимает именно этот козырек. И корпус остается холодный. Соответственно, это продлевает срок службы камеры. Так, я рассказал вам, что к данному видеорегистратору можно подключить 4 камеры видеонаблюдения максимально при необходимости. И все они будут записываться в разрешении 5 мегапикселей. Данный видеорегистратор вы можете подключить к интернету. Каким образом это делается? Через разъем LAN Ethernet, сетевой разъем. То есть к нему подключается сетевой интернет-роутер и видеорегистратор выходит в сеть интернет. Просматривать можно будет со смартфона, с планшета или с домашнего компьютера при необходимости. Сейчас все уже сделано для того, чтобы удобно пользоваться с телефоном. Лично мне телефонным приложением, установленным на телефон, пользоваться уже удобнее. Так, про данный комплект я рассказал все, что хотел. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте под данным видео. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!